Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие видеозрители. К нам приехал очередной автомобильный ремонт. Автомобилем является Toyota Corolla. Смотрим работу. Что касается самой работы. Ну, первое, конечно, мы ее помоем. Сама работа составляется из полировки данного автомобиля. Глубокой полировки. Автомобиль покрашен, он весь внутрь. Помоем, покажем. Полировка будет полная всего автомобиля. А, тут, как, все будет ремонт порога вот помятая часть часть порога И... а -а -а. будет ремонт проема -а, дверных проема но ну, тут немножко помазано пошпаклевано, кто-то уже делал не доделал и здесь вот немножко подломанный проем. Герметик покажи. Ну и на этом. На этом пока все. Все этапы ремонта, полировки вы видите подробно. Фото или видео отчетах. Всем удачи. Пока.